И всем здарова, ребят, с вами я, Ванек, и сегодня мы с вами... Двойное с вами, кстати, продолжаем играть в Танни Банни, кролика. Проходить, значит, мы с вами продолжаем... Непонятно, какая это игра, Но, честно говоря, мне это понятно, я-то помню, я-то играл. Я понял, что это страшилка, ну Реально, подпишись на канал, во-первых, мы идем к сотне просто... Просто сотни. Первый игровой канал, который блин, 100 тысяч подписывают себе. И я одеты, ага. Ну загружаем, загрузить с момента вот с этого момента, где они жульку. Везде напоминали изломанные под страшным углом углами руки. Почернёвшая кора была обвалившей, обварившейся кожей, а Не убегу, не успею, догонят. И тогда... Нет, никуда я не побегу, я не брошу Полину. Только учти, Сёма, если он скакать не станет, ты сам за него поскачешь. Этот чмошник и не станет? Да поглядя на него, он же дурик конченый. Этот дурик? Тебе уже раз в жбан зарядил Ромка прав Давай толстый Вот Восстанавливай авторитетно Или сам у нас запрыгаешь Так что Тетяндра Отцепится Значит он и вправду боится Ромку Семен выругался под нос Злобно зупнул на меня А затем на Полину Вот Это чтобы маска хорошо на... Фу! Он смачно харкнул в морду и поднес маску моему лицу. Извиняюсь, ребятки. Само собой, правая рука, правая кнопка нажалась. Плевок бы похож на раздавленного паука. Рома, Ромка как-то по-звериному дернулся, скривился. Что-то хотел сказать Семену, но про, он но промолчал. Полчаса в ужасе Полина... Полина в ужасе закрыла лицо ладонью. <с judge> Полчаса. Сема терся рядом, омерзить на скалесь и опаляя меня вонью из пасти. Надевай, А ты Маска словно бы стала еще отвратить злее, но вопреки всему казалось, она могла подарить спасение стать второй кожей, ток пример, только снись лицом ее твердой бугристой поверхности, и мех засеребрится, уши затрепещут живыми мышцами. Стоит надеть ее, и Семена с компанией не станет. Навсегда Они мне такое, блин, сказали, что я уже просто послать их не послать не могу. Вот реально, не могу не послать Семена с его дружками, мне Ребята, ну короче, вы сами знаете, что я тут путь терпил и выбирать не буду, ну я бы на самом деле послал бы их, куда подашь. Почему-то Ромкина недовольство с, мене, с Семеном меня расхрабрило. Что-то у них было не так в банде. Старые разногласия, что ли? Мне бы расковырять эту рану. Знаешь что, Семен? Собственный голос, ровный и твердый, удивил меня. Я сделал шаг вперед и тихо отчеканил. И тихо, спокойно отчеканил. Иди нахуй. Угу. Мир словно поставил на паузу, а через секунду разморозили. Срачи Семена расширились. Маска выпала из мясистых рук. Он некоторое время оттупил отупленно переваривал услышанное, будто ту себя решить в уме сложное уравнение. И судя по пульсирующей на лбу Вене ответ проводил его в бешенство. Остальные мощно наблюдали за нами, предвкушая скорую расправу. Я заметил, как вытягивается от ужаса лицо Полины. Я бы на самом-то деле так бы поступил. Это... А, -а, -а, а Я, ну, куда-то в слой жира под дубленкой. Да, всыпь ему! И мир лишился четкости, распылились контуры черных деревьев, затуманились лица одноклассников бывших, кстати, мои, мои, мои... очки. Что? Ничего не видишь без очков, мудила? Вообще-то я, я лично, я все вижу без очков, но не хочу это делать. Ну, и, короче, читать без очков, это как бы очень маленький, большой шерифт огроменный. Семь, он воздел на, с, не, к небу руку с моими очками, так что я не мог до них дотянуться. Отдай! Сейчас же вер... Меня прервал свинцовый кулак за остренной печаткой, который с хрустом врезался мне в бровь, опрокинув на промерзшую землю. Хоровод смазанных лиц, давящихся отвратительным смехом, развился надо мной, доводил до тошноты, что ли. И только я успел опомниться, как расплывающая фигура стала стремительно приближаться. Но вместо очередного удара потя... потя... протянула мне руку. В надежде, что это Полина, я ухватился за нее, как за соломику. И тут же понял, как я ошибся, почувствовав укол сорванных сухих мозолей на ладошке. Это был Ромка. Он помог мне встать на ноги. Правда, ничего не видишь? Голос звучал сочувственно, что смутило меня. Я прищурился, и ища в тумане Полину. Она собрала мои вещи в рюкзак распихивала тетрад. А слышишь, хорошо? А? Да. Он склонился ко мне вплотную и спросил уже без напускного дружелюбия. Слышишь ты, хорошо, Антошка? Да. Да. Я сдачно моргнул. Ну так слушай внимательно. Он отряхнул мою куртку. А потом ударил в скулу со всего размаха. Челюсть моя щелкнула пода по поднись между зубов язык. И я бы не только неплохо видел, но и разъяснял себе не хуже, хуже, бяж Меня занесло мир в очередной раз, кранулся, крутонулся Юлой, но ромко поддержал за локоть, не давя упасть. Где-то далеко вскрикнула Полина. Бяша, сгреб ее в охапку, не давая подбежать ко мне. Это тебе аванс. Я еще раз увижу тебя с полинкой, хотя бы в метре от нее пеняй на себя. Знал бы ты, какой я неадекватный, Рома, блин. Какой я неадекватный в реальной жизни, ты бы меня бы тут уже б... сказал бы, иди ты нафиг. Будет твой поленька. Будет, не будет, Павел. Ты понял, а? Ага. Да. да Чисто, да. чтобы закрепить. Да-да. Да-да. Кулак прилетел в мой весок. Мир опрокинулся. Казалось, я падаю в небо цвета разложившегося мяса. Белый. Я схватился за корни, чтобы не кувыркнуться вверх. Создание... сознание с дутым шариком болталось на поверхности пучины и толкнуло... и тонула, скользила к дну. Я пытался привстать. Размытая фигура Полины отмахивалась, но две другие, взяв ее подруги, уводили прочь. Мы домой тебя проводим, не бойся Мало ли, какие психи поля стоят. А то пускай отдохнет. Блин, Рома, твою мать. Я тебя у... Шатаю. Ушатал бы реально, если бы в реальной жизни встретил. Полина! Ботинок Ромки прилетел мне в лоб. Больно. Рука подломилась, затылок с тукнулся о лед, зрачки безвольно закоротились. Тьма выпрыгнула, замерла и сломала, слопала меня. Я пошевелился, подтерся нос на и с трудом разлепил веки. Рисунки на стенках, на стенах книги, стопки комиксов, Я потрогал челюсть, опасаясь, что она ответит вспышкой боли. Пальцы при... переползли к виску, ни шишки, ни боли. Я сел в кровать, удивленно моргая. Поправил очки. Изучил свои руки чистые, без грязи под ногтями. Рюкзак при... прикорнул у стола, оголоски беседы раздавались за дверью я дома, в своей спальне. Сам добрел а очки, их мне Семен вернул, может Полина или неизвестный доброжелатель. Решив выяснить это позже, я выглянул в окно. У леса было множество тайн, но он не спешил ими делиться. Часы на прикроватной тумбочке показывали 10 утра. Солнце светило над полем, но не согревало его, нет. За Кряхтела старыми костями чищоба. Ну, открыть дверь. Я вышел в коридор, и отзывки беседы делались громче. Смех. Как давно я не слышу, чтобы мама смеялась. В тихом доме среди притаившихся теней. А я не смеюсь. Такой обыдный, родной смех. Я про по полез, словно боясь пугнуть момент. Мама рассмеялась. Ей вторила Оля. <социк> ну да, говорю, меня <социк> Боже, ты, а ты <социк> <Жених> <социк> Ну вообще, да. Когда я вошел на кухню, мама целовала отца в макушку, а он поглаживал ее по плечу. Она Оля сидела между родителями, вооруженная вилкой. Накрытая крышкой крабчатая кастрюля источала ароматный запах. А вот и он. Привет, Соня. Весь у отца. Прямоугольник огна возвра... возвышался за ее спиной. А чего мама казалась нарисованная на белом холсте. Садись, садись, в ногах правда нет. А завтрак самое важное для здорового человека. Завтрак самое важное, прием пищи. Я сел очарованно, улыбаясь. Оля подмигнул мне, и одновременно мигнула лампа. Заспанный какой? Какой есть, наш родной. В детдом сдавать поздно. Угу, 23 года уже, как бы. Папа хахать, ну, показывая, что шутит. Мама хлопнула его по плечу. Ой, я голодная, страшно. А мы, думаешь, просто так тут слюной капаем? Братик, ты так кушать будешь? Как? Я поймал на себе искрящие от веселья взгляд родителей. Был бы у меня фотоаппарат, запечатлел бы, что они всегда улыбали, чтобы они всегда улыбались мне со снимка чтобы оставить этот прекрасный ник. Ламочка погасла и вспыхнула. Чуть слышно задребежало стекло в раме. Сними маску, сынок. Есть же неудобно. Какую маску? Какую маску? Да, губоватая улыбка прилипла к губам. Папа сказал, показывая крепкие белые зубы, похожие на клавишу пианино. Снимай, снимай, Заяц. Я провел рукой по, щек, по щекам и засмеялся. Вы о чем? Уже вся семья смеялась, тычет меня пальцами, хлопал ладонями, по коленям и клеемки. Папа сказал, утирая костяшками увлажнившиеся глаза. Ух, и насмешил ты нас, но ну, молодец! А теперь маску сними, будь добр. Я опять потрогал свое лицо. Ощул, как не имеет кожа. Но на мне нет мозги. Мама порезал, поерзала на стуле, прищурила, склонив голову. Она так щурится. Холст окна теперь был серым и все быстрее чернел. Пока не снимешь, не начнем. Но я не могу уже терпеть! Сними маску, не валей, дурака. Голос был ласковый, но твердый. Мам, тоже меня пугает. Заскрипели ножки стула по половицам. Оля отодвинулась от меня. Так. Она больше не улыбалась. Никто больше не улыбался, разве что щели оплупившихся стен. Что ты наделал? Твоя сестра плачет. Но. Оля хныкала, опустив голову из-под лобья, боязливо посматривая на меня. Мама грохнула кулаком по солежце. Я чуть не провалился на пол вместе со стулом. Сын называется. Мы веселились, а тут ты пришел. Испортил все. Ааа! -а -а -а! Страшно. В меня полетели брызги слюны. Я повернусь к папе, умоляю объяснить, что происходит. Липкий сироп, тёплый подбородку у отца, капал на рубашку. Глаза его смотрели в разные стороны. Mm. На чердаке грохнуло. Зашкуршало в коридоре. Водопроводные трубы забурчали. Дом ожил. Мне мам больше не показывать, она страшная жуть. В каждой комнате кто-то возился, ползал, дышал. Лампочка заморгала с чистотой тробоскопа. Лица родителей то ныряли во тьму, то возникали вновь. За окнами прошла высокая тень. Я намеревался выскочить, броситься прочь, но тело не повиновалось, руки мертвым грузом лежали на столе. Я просто смотрел. Свет погас. Во мраке сердце ударило три раза. Ламочка вспыхнула ярко. Мама лисица, папа волк, а Оля зайчик. Три маски уставились на меня дырами, отверстиями. Женщина лиса, где секунд назад сидела мама. Мужчина волк во главе стола. Девочка зайчик. Моя Оля. Это. А-а-а! Понял это, что-то типа фильма такого страшного старого, где люди без лиц. Я не мог даже спросить, зачем они нацепили эти странные и страшные морды? И почему шесть шерсть на нише шевельца, словно что-то движется внутри маски? спучивая папье маше. Язык отказался от реагировать на команды мозга. Лишь взгляд мой перемещался по маскам, по длинным кривым теням за спинами семьи. Кушать подано она сорвала крышку с кастрюли. А, а там в кровавой подливе лежала отрезанная голова. Ютуб, пожалуйста, не блочь. Это новелла. Это в новелле все. Это не я. Все, не я. Остекленевшие глаза буравили меня. Распахнутый рот вопил беззвучно. Моя собственная голова на дне кастрюли. Прикольно. Кровь заструилась из отсеченной головы по перекошному лицу. Одновременно... Горячие струйки потекли из моих ноздрей, марая кльемку багровым. Ешь yes! я закричал. Резко выпрямился, челюсть отдала огнем, высоко осад... Висок соднила, саданула. Кухня, твари в масках и мертвая голова все исчезла. Все, кроме преследующей меня проклятой маски, которую кто-то из хулиганов наспил на меня ради смеха. Я оторвал уже примешу к моему лицу зайчью морду и, по и понял, что очнулся в лесу возле про повального снеговика. Ведь весь снегу и хвойных иглоков, без зрачков, без очков, с разбитой физиономией. Обморок. Кошмар. Да это ж просто ужас. Пульсирующая боль была подарком по сравнению с привидевшимся мне ужасом. А Ай-яй-яй. Я поднялся на ноги, отплевываясь Лес огородил меня, как пурутья решетки, и я знал, как... Не знал, и я не знал, как долго пребывал в... пробыл в отключке. Ноги, руки задубели, штаны промокли насквозь. Это из-за снега! Я я стоял один почти в полной темноте, в кольце вздымающегося высь стволов. И все вокруг шевелилось и дрожало, уж закладывало от шороха и шелеста. кроно таяли в космической черноте. Пусты становились пустыми клетками, чьи обитатели вдруг вышли на волю. Короче, ребята, давайте следующий... Пройдем мы новеллу, будем, наверное, уже проходить в следующем эпизоде. Давайте, поэтому давайте всем до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих эпизодах новеллы ⁇ Зайчик. ⁇ Пока-пока, ребятки. Уже у 21 минут записан. это. Ладно, короче, ребят, давайте...